всем привет дорогие друзья вы находитесь на youtube канале все о микрозаймах в этом выпуске мы с вами поговорим какие 21 микрофинансовая организация закрылась в прошлом месяце это значит что в мае 2022 года также в этом списке есть один онлайн займ поэтому следите за юридическими названиями которые будут в этом видеоролике Что же, давайте для начала с вами посмотрим этот список, небольшую вставочку. Следите за названиями и, соответственно, ищите свою компанию. Что ж, вот мы посмотрели данные видеоролик короткие. я надеюсь, вы нашли свою микрофинансовую компанию. Не забывайте, еще раз вам говорю, что здесь прописаны именно юридические названия, а не брендовые. То есть, если компания есть там веб-банкир, то у нее юридическое название также, да, веб-банкир. Есть там вивусы, там у них другое. Есть академическая у них другое брендовое то есть вы должны знать и посмотреть у себя на сайте либо же в договоре как называется ваша микрофинансовая компания и вы должны ее искать в этих списках мы ежемесячно выпускаем данные видеоролики поэтому очень много компаний закрылось. кстати 71 уже микрофинансовая компания была перечислена которая закрылась в 2022 году если вы не смотрели ролики переходите посмотрите вдруг уже ваша компания была лишена лицензии что же делать с этой компанией если попалась например ваша компания в этот список все очень просто для начала мы должны узнать имеют ли они право взыскивать с вас долги конечно же имеют Почему? Потому что вы взяли займ до того момента, когда компанию лишили лицензии. Если же займ был выдан после лишения лицензии, то данный микрозайм можно процентов не платить. Но что же делать, если займ был взят до лишения? Вам нужно срочно написать заявление об отзыве согласия взаимодействия с третьими лицами. Узнать, где находится ваш долг. Он может находиться, соответственно, либо у МФО, либо они могут его передать по договору сессии коллекторам. Тогда пишите данное заявление чтобы не звонили третьим лицам, коллекторам. Потом, наша э, следующая ступень, снижать нужно проценты. В данном случае это самый идеальный вариант. Снижаете проценты, вы можете либо у нас получить консультацию, номер WhatsApp есть в описании, либо же можете сами, какими-либо иными способами снижать проценты, добиваться уменьшения суммы и закрывать свой микрозайм. Короче говоря, когда микрофинансовую организацию лишают лицензии, это прекрасный способ закрыть свой займ за тело долга, за ту сумму, которую вам дали. Я надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Пока-пока.